Всем привет ребята, как вы знаете видео не выходили уже больше двух недель, на это у меня есть две причины. Первая причина, что первую неделю я работал, а вторую неделю, в общем вы сейчас все узнаете. Всем привет дорогие друзья, с вами Бурик и сегодня я хочу вам рассказать грустную новость, меня выгнали из дома. И теперь я должен выживать в городе сам. И так как я играл в Far Cry и прошел Minecraft в режиме выживания, я, соответственно, вообще не набрался никакого опыта с ним. Но я примерно понимаю, что нужно делать. И поэтому с собой в виде еды я взял M&M's. Я купил больше 10 пачек. Я знаю, что возможно это все затянется на неделю. И сейчас меня снимает мой друг, Славик. Славик не ржи. Я купил себе жить. То что хочется, скажи. Это очень серьезно. А знаете почему MMDEMS? И вы сейчас скажете MNDEMS, MMDEMS, всякая химия. И если бы я взял бутерброды, то они бы у меня по-любому неделю. Даже два дня не прожили бы. И сегодня я вам сейчас покажу, что я с собой взял поесть. MDems нетерпеливая задница сожрала что ли в смысле вот я жоп к сожалению мдэмс преждевременно закончился Потому что я падла голодная. И это не реклама МНДМС. Да. Вообще, я не рекламирую. Они со мной не сотрудничают. Но все же вы можете купить ММДМС на сайте mms7.ru и получить подарок. Подарок вы получите. Я звучило Также с собой, ну, естественно, нужно взять что-нибудь попить. Под... Вот я жопа голодный. Также можно купить на Power PowerRaid на сайте PowerRaidTemper Ну, если вы найдете на улице какого-нибудь бомжа, с ним можно поиграть в картёшки Да И естественно, с собой нужно взять в В карты Эти карты можно заказать на сайте Bassicle 7 Слишком много рекламы в одном видео Также, если вас выгнали из дома и если вы хотите посмотреть кино, но у вас нет денег на кинотеатр, вы можете посмотреть спокойно кино на улице и бесплатно. Но это если вам как повезет, Потому что у меня в городе снимается кино. А, ну в данный момент правда не снимается. Если вы знаете это место, пишите в комментах. Откуда и из какого фильма. Также, если у вас в кармане имеется мелочь, она по-любому у каждого в кармане имеется, вы можете купить в каком-нибудь любом киоске э, жвачку за 1 рубль десятилетней 10 10-летней давности. И из них получится прекрасные шарики. Я вам отвечаю. Сначала разжевать хорошо надо. Господи, как будто железо жую. И как их не отличить от обычных резиновых шариков. Также с помощью этих шариков можно суперкапить кого-нибудь. Девчонок, женщин, девушек, дам, мужчин. Ч ты лишь ты распалтол? Трави бобро на всей земле. Трави боб... ой. Твори добро на всей земле. Твори добро людям во благо. Представьте, нас выгнали из дома, жара, мы потеем, мы грязные. Ведь в средневековье люди купались в речках или пили воду из речки. А чем мы отличаемся от тех людей, которые жили в Средневековье? И нам, естественно, нужно искупаться. Где же искупаться в городе? Если у вас в городе есть фонтан, то это ваш шанс. Да ну нахер это Средневековье. Так как в Средневековье или там вообще в других годах не было фильтров очищающих или там... Кипятильник, чтобы можно было прикипятить воду, то они пили прям открыто, воду из речки пили. А так как я говорил уже здесь поблизости речки нет, то мне придется пить воду из фонтана. А вдруг там кто-то пописил? Получается, я буду пить мочу. Да ну нахер это средневековье. Также, когда вас выгнали из дома, вы можете взять с собой ежедневник прокладку ежедневника ежедневника и так как у меня нет с собой ручки а писать в нем нечем естественно каждому из нас когда нас выгнали из дома хочется поесть и этим ежедневником можно приплохнуть голову Ты чё, дурак, что ли Попытка поесть голубей, убив их ежедневников, оказалась неудачной. Нам нужно есть другим способом. Не переключайтесь. Все помнят про бездомных собак. Обычно бездомные собаки питаются какой-нибудь падалью, то есть дохлыми голубями и все такое. Но раз мы не смогли съесть голубей, так что сможем есть производную от голубей. То есть собаки же питаются... Дохлыми голубями, а значит, не едят их мясо. А значит, собачьи сраки это и есть голубиный фарш. И втираешь мне какую-то дичь. Так вот, сейчас мы отправимся на поиски собачьих какашек. Погнали! На самом деле собачьи какашки это покемон. То есть мы ищем покемон. Я не знаю, что за чушь я сказал, но. Пошлите искать собачьи какашки. Деревяшка. Это деревяшка. Это человеческое говно. Не удалось нам сегодня поесть, а тем более найти собачьи какашки. Дворники города. Хорошо убирают мусор, собачьи какашки, король или лепешки. Так что сегодня мы останемся голодными. Мамочка, я хочу домой.